Всем привет, дорогие друзья, с вами Рам сервис меня зовут Алексей, мы продолжаем наш эксперимент под названием майнинг или добыча криптовалюты. Как я и обещал, в этом месяце каждые 5 дней я буду выкладывать свои отчеты по майнеру на Найсхэша. Сегодня у нас 18-10-2017, это значит, что мы майним с первого числа и получается у нас 18 дней майнинга. К сожалению, у меня... Ровно каждые 5 дней не получается выкладывать результаты нашего майнинга, соответственно, как получается видео, так и буду записывать, ребят, не обижайтесь, Подайте будете смотреть, дневной отчет я тоже буду показывать, какой у нас идет доход. Давайте перейдем на наш, нашу фермочку, так видим наши показания по майнеру. У нас получается 13,3 мегахэш по эфириуму и 12,8 мегахэш по Элбри. Это у нас здесь 50 Ti, и в день она приносит 43 рубля. И видим 53,2 мегахэша по эфириуму и 150 мегахэш по Элбри. Это у нас совместные показания по RX 570 и RX 470, и приносят они нам 196 рублей в день. Закрываем Тимвивер, а видим общий доход у нас получается 240 рублей в день. Э -э, на майниле мы уже 3370 рублей. Закрываем Тимвивер. заходим на наш сайт, обновляем страничку. Это показания по нашему кошельку. Так, видим почти аналогичные показания. Прибыль у нас получается 252 рубля в день. 100% эффективность. Четыре воркера работают. На уже 1 миллион восемьсот восемьдесят восемь тысяч восемьсот девяносто семь сатош. Либо 3371 рубль. Эти показания мы и будем записывать. Открываем нашу табличку. Записываем сегодня 18.10.2017. Здесь записываем показания по биткоину. Здесь записываем сумма в рублях. Получаем 3371 рубль, 2 копейки. Так, прибыль у нас возросла, как бы курс поднялся. Вот, и это меня пока радует. Собственно, смотрите, мы имеем 2010 у нас должна произойти выплата в размере 0,1 миллион двести двенадцать сто восемьдесят сатош на кошелек биткоина, либо по курсу это получается 3752 рубля. Вот видим наши расчеты. Дневной доход составляет 231 рубль. Недельный доход составляет 16. 619 рублей и месячный доход составляет 6938 рублей все спасибо вам за просмотр ребят что я хотел я показал кому нужны расходы по табличке вы в принципе можете посмотреть их вот здесь в табличке либо посмотрите первое видео там я в принципе все описывал Сумма моей фермы составила 75 700 рублей. Рх 478 гигабайтную я купил за 15 000 рублей. MSI 1050 я купил за 13 500. Хис 570 я купил за 25 000 рублей. И все остальное, помимо чего мне стоило, 75 700 рублей. Здесь расходы на электроэнергию мы потребляем 52 рубля в сутки. Вот, так что в конце месяца я сделаю расчеты и покажу, сколько растраты за электроэнергию, а сколько чистая прибыль. Всем спасибо. Подписывайтесь на мой канал, ставьте большие пальцы вверх. Кого интересует данная тематика, пишите в комментариях, что кого интересует. Будем обсуждать. У кого есть какие-нибудь предложения, пишите на почту. Будем рассматривать их, общаться. Всем спасибо, всем пока.